Здесь много, очень, очень много курочек, но они не агрессивные совсем. Ну и что, что не симпатично. За час с клуба не шел телефон. Собственно. То ли подойти к бездомному, мало ли, вдруг ему нужен. Кошка сдохла, тоже хорошо. Ребят, я приехал в аэропорт, знаете, я чуть переживал за маску, потому что меня они. Не... А, вон они выдают ее, что ли? Но, в принципе, народ, смотрите, некоторые без масок. Так что все окей. Пойду-ка я в кафешку засяду. У меня еще есть, наверное, пару-тройку часов. Вот смотрите, даже работники аэропорта. И кстати, знаете, я читал в интернете, на гугле информацию о том, что некоторые авиакомпании отменили ношение масок на борту самолета. Я надеюсь, что моя авиакомпания, Дельта, тоже отменила. Так что сейчас я, в принципе, даже чекин не надо, я уже его сделал. Поэтому пойдемте просто искать кафешку, засядем. Но бога откроем, будем о видео отправлять в Россию. И все. Ребята, действительно маски никакие не нужны. Работники аэропорта, сотрудники все без масок. В кафешках. Кто-то, кто-то, кто хочет, видимо, кто -то еще меры предосторожности соблюдает в масках, но в основном 95% процентов людей без масок. Какая красота, свобода, ребята, наконец. Здравый смысл победил. Помните, я вам я вам всегда говорил, что я против масок, и вы тогда меня еще подкалывали. Да ты чего? Да как же так? Вирус смертельно опасен. Это правда, это правда, ребята, но, видимо, победили моего этот вирус, по крайней мере, во Флориде Ой, в Калифорнии сейчас, а, я же сейчас в Калифорнии, я забыл, точно! Это во Флориде, свободный штат и там крутой губернатор, а здесь-то, здесь-то чего? Видите, даже здесь мы дошли до этого Ладно, ищем где покушать, а потом пойдем поближе к моему гейту Ребят, в аэропорту Лос-Анджелес, естественно, заметно больше народу. Во-первых, он огромный аэропорт, во-вторых, везде очереди, нигде даже не перекусить. У меня мой самолет на Гавайи отходит через 40 минут, поэтому у меня есть время погулять. Здесь лететь ерунда, наверное, полтора-два часа я летел из Сакраменто до Лос-Анджелеса, теперь лететь аж 5 часов, ребята. Поэтому думаю, что нужно подкрепиться, хотя в самолете, возможно, и кормят. Ребята, вот первый раз, только попадая на улицу, видите, открытое небо вижу, луну вижу. Но пока еще на территории аэропорта нахожусь. Сейчас пойду на улицу, буду вызывать такси. Погода очень такая, пока очень влажная, как будто бы я в Доминикане или в Мексике. Но не в Майами. В Майами не так влажно сейчас, по крайней мере, в это время года. В общем, сейчас посмотрим какую-то красоту. Алоха, видите, написано Аллоха, Такое у них приветствие и прощание тоже я читал на форумах. Такси здесь, ребята. Ну, видимо, как, наверное, все остальное. Я пока еще не знаю здесь цен, но читал, что все очень дорого. Такси стоит 54 доллара. И, кстати, так, куда ехать? Терминал 2. Это какой терминал? А, терминал 2, это туда, куда-то. Стоимость такси 54 доллара за 20 минут поездки. То есть мне 20 минут всего лишь доехать до моего отеля. Ну ладно, деваться некуда, берем. Ладно, пока идем, ребята, бывать такси. И я вам расскажу, что перед тем, как мы вышли из самолета, нам раздали такие специальные формы и на этих формах было написано, что мы ну как бы ручаемся за то, что мы не проводим никаких запрещенных там всяких черепах, змей, ползучих всяких разных штуковин и если мы будем нарушать это правило, что нам придется заплатить штраф от 25 тысяч до 200 тысяч долларов, представляете? потому что на Гавайях, на острове нет никаких опасных змей, там, пауков и прочего-прочего и, в общем-то, здесь совершенно безопасно можно ходить по джунглям, наслаждаться видами поэтому здесь очень сильно за этим следят, чтобы никто ничего не пронес так, ребята, выходим на улицу, на самый нижний этаж и я полагаю, здесь мы можем вызвать такси теперь да, вот они таксисты ездят, алоха написано yeah, okay. Девушка хотела развернуться Я говорю, не надо разворачиваться, я сам добегу Будет лучше, да спасибо большое, много времени спасибо вы думаете, Вайкики бич – это хорошая Да, да Может быть, Okay, yeah. a uh, Play Bar is pretty busy in Watniki. Play bar? Yes. Okay, I will put uh, on Google Play bar. I uh, see. The district is very popular in a weekend. District? Yes, very, very popular. Uh-huh. The district, thank you. And uh one more. Uh, -huh. uh down downtown uh Отельная стрит в центре много баров, люди, которые на выходных. О, да. Отельная улица. Отельная улица. Отельная улица. Отельная улица, Я могу пройти. да. Отельная улица, но это бары. Отельная Это как 15 минут от Гойдики. Да. Я могу пройтись здесь. Да, да, да. Я по барам. Я вижу две разные улицы, Саут-Кател-стрит и Норт-Кател-стрит. Бар uh, uh, 35 uh -huh. bar 35, bar 35 and, uh, okay. <laughs> Таксист, он ä, наполовину японец, но он сказал, что он здесь родился Ну, в общем, такой весельчак, такой, все, мне подсказывает, где, куда лучше пойти Он мне сказал, улиц назвал, бара назвал, но ну, вы слышали Так, мой отель где-то вот здесь, я так понимаю Сейчас будем искать. Какая-то, видите, популярная улица. Но я в самом популярном районе, называется Вайкики Бич, ребята. Он Сказал, что вот этот бар еще тоже хороший. А между тем, смотрите, какая-то большая прям очередь куда-то. А еще он сказал, Hotel Street какая-то здесь есть, улица. И вот она тоже популярная, там вся движуха проходит, туда пойдем обязательно. А пока надо заселиться. Вот это что ли мой? Или не вот этот? Пойдемте посмотрим. Ребятушки, ну что, я заселился, у меня 15 этаж из 17. -ти. Посмотрите, какой бомбический просто вид. Даже океан немножко видно, вот там он через два дома. Офигеть, как страшно. Вау, у нас даже есть пул, я не видел. Но, в принципе, мне не нужен бассейн, мне нужен океан. Поэтому сейчас я, ребята, быстро принимаю душ и погнал. Я не собираюсь дома вообще ни минуты сидеть, спать буду крайне мало. Я сюда приехал отдыхать, поэтому пойдемте изучать бар, ресторан, ночные клубы. Сегодня у нас среда или четверг. Среда, наверное, поэтому ночные клубы... Все в основном работают там пятница, суббот понятно, на выходные, но сегодня что-то тоже есть, поэтому будем сейчас отвечать. Слушайте, народу просто огромное количество, посмотрите. И это еще вроде бы не основная улица, которая прогулочная является, поэтому пойдемте искать основные. В общем, ребят, я вышел из дома, иду сейчас найти, где мне можно поужинать, какой-то ресторанчик, я подумал, что я пойду в сторону пляжа. Пока, вы знаете, я заметил, что ни одного русского человека, но ну, вообще русской речи я не встретил вообще никого что сказать по первым ощущениям? первое ощущение, как будто бы я сейчас в Мексике вот такая погода, так немножечко душно чуть-чуть ну, наверное, не совсем душно, душно, наверное, будет летом а сейчас пока чуть-чуть так влажный очень воздух в принципе, вот сейчас комфортно, достаточно температура но в Мексике я не чувствовал себя в безопасности я вам об этом говорил, записывал видео, показывал, что там может полиция остановить, досмотреть, что-то там незаметно отнять, а у кого-то, может, и заметно ограбить, короче, на улице здесь я себя чувствую полной безопасности, потому что это Америка я знаю, что здесь беспредела быть не может, он исключен поэтому какие-то вот такие ощущения очень много людей, вот вы, наверное, сейчас могли заметить, очень много как мне показалось, китайцев или японцев, я не знаю, откуда они короче, очень какое-то мероприятие происходит Ребята, что-то я вам забыл показать ресторан, в котором я сейчас э, был. В общем, там, к сожалению, кухня уже была закрыта, поэтому можно было покушать то, что на баре продавали. Но я взял какие-то там крылышки, соус, коктейль, и все это вышло, по-моему, около 40 долларов. Это к вопросу о том, что здесь дорого. Я не знаю, дорого это или нет, 40 долларов, но, наверное, несколько дороже, чем в Майами, наверное. Ну и вообще, понятное дело, что здесь все завозное, поэтому, конечно, здесь цены должны быть несколько выше. Плюс к тому, много туристов. Я узнал, ребята, смотрите, вот эти штуковины горят от газа. Там поступает газ, кран стоит, и все. И довольно распространенная такая история. Очень много заведений по периметру ограничено вот такими газовыми горелками, да? Время где-то 12 часов ночи. По Майамскому уже 6 утра, поэтому иду и засыпаю на ходу. Но народ все равно есть еще. Ходит, гуляет. Так, ребята, доброе утро. 6 часов время, а мне что-то не спится вообще. Слушайте, вчера был дождь вечером, сейчас опять немножечко капает. Очень странная погода здесь, какая-то переменчивая. Смотрите, какая красота. Короче, как я понял, ребята, у них здесь завтрак не включен, но включены какие-то снеки. Вот такой вот э, коробочек, пакетик дали мне. Сейчас посмотрим, что там. Итак, ребят, распаковку делаем. Понятно, кофе. Да что? Хавай какие-то. Хлопья. А, это острое холопение. Это такая штука острая. Пожалуйста, санитазер. Ага. Вот такой вот. Вот такой вот напиток. Слушайте, ну мелочь, а приятно. Потому что завтрак не включен. Но между тем они все равно какими-то штуками делятся. Я сегодня рано проснулся. Где-то в 6 часов, наверное. И спать больше не хотел. Думаю, ладно. Раз я приехал отдыхать, поэтому не буду спать. Что я вам хочу сказать? Сейчас на какой-то пляж поеду. Я вчера узнал, что здесь на Вайкики Бич. Вроде как не очень пляж, очень пляж находится там несколько минут езды поэтому туда сейчас и отправлюсь первое впечатление, вышло с утра на улицу, первое впечатление, как будто бы я в Таиланде но только люди ездят, машины ездят по полосам, правила соблюдается, вот знаете, такой Таиланд, в котором закон не нарушается как будто бы, с первого взгляда, очень много зелени и комфортная очень комфортная температура. Видите, вот прям все зелено. Вон там, пожалуйста, горы, а вон там море. В сторону моря, моря мы для начала сейчас и отправляемся. Ребята, знаете, что? Здесь много очень курочек. Hello. Очень много курочек. Hi. Очень много курочек здесь диких. Я читал какие-то, какие смотрел обзорчики. Вау, а еще здесь можно кататься и плавать на досках, серфить, в общем. Видите, какие волны? Огромные. Очень опасные. Вон эти доски, какое количество. Может быть, мне здесь научиться как раз на досках кататься. Но погода сегодня, по-моему, нелетная. Короче, просто кайф. Просто кайф, ребят. Просто идешь в новом месте. В нов... Как будто в новой стране. Страна-то одна, но прям все по-другому. Так круто, и когда тебя окружают туристы, как будто все приезжие Понятное дело, что среди людей ты не поймешь, что здесь местные, да? Такой прям класс. Ощущение, что все отдыхают, никто не напрягается. Все приехали кайфовать. И ты вместе с ними, поэтому... Так вот по поводу курочки я не сказал, здесь есть курицы и их запрещено убивать коптить, запрещено их убивать, короче говоря, за это предусмотрен штраф разные источники по-разному говорят, что эти курицы когда-то сбежали с какой-то фермы большой и вот они все по территории острова разбежались и сегодня их нельзя ловить они вот прям полноправные владельцы, жители этого острова Ребята, это популярный пляж, тоже, как я полагаю, район Вайкики, но немножко от моего отеля на такси минут 10 ехать, наверное. Очень крутой. Очень много народа, как вы видите, но с утра было поменьше. Вода, правда, не очень теплая, никак я люблю, но, в принципе, достойно. Для этого вчера я за час с клуба нашел телефон, iPhone. Айфон. Сегодня я ждал целый день, когда кто-нибудь позвонит, потому что когда я спал, телефон звонил, но я спал и не мог ответить. Позвонить не могу, потому что здесь пароль. Ну и в общем ждал, ждал. ждал никто не звонит, и я а, сейчас еще раз разблокирую, посмотреть, написано, что телефон потерян, пожалуйста, позвоните мне, дайте знать. Такие дела. Я сейчас позвонил свой телефон, Говорю, чувак. Я хочу тебе вернуть телефон, я нашел, так что доброе дело, ребят, делаю. Самому, знаете, так хорошо на душе, когда такое доброе дело сделал. Я думаю, если у мне не позвонить, я пойду из домов в полицию, скажу, пожалуйста, вот. Хотя это ерунда, ну то есть, я, я прекрасно понимаю, просто я же сам тогда тоже терял телефон, и я знаю, что это такое. Это не деньги, вопрос не в деньгах, он там стоит копейки, и он может быть у него застрахован, он сейчас пойдет новый телефон получит. Вопрос в, твоем, в твоих данных номера телефонов, фотографии какие-то важные я уже как-то терял, по-моему, телефон довольно много там фотографий разных я потерял поэтому я знаю, что это такое это очень-очень неприятно о, голубь какой видите, здесь белые голуби, здесь наших голубых, нет привычных нам синих. Пришел на пляж, сегодня до 4, что ли, утра я был в клубе и как-то себя неважно чувствую, вроде и спать больше не хочется, потому что в Майами на 6 часов больше времени, поэтому я не могу спать, когда в Майами, например, обед, да, или после обеденное время. Спать уже не хочется, во сколько бы ты ни лег. Что вам сказать? но я в Инстаграм не забываю, вот сейчас как раз сижу в Инстаграм, публикую, поэтому такие дела, ребят. Смотрю на серфинг, я уже ближе к серфингу, видите, уже прям буквально мне остается 5 шагов, и я профессиональный серфер. Пока только мысленно, мысленно готовлюсь к тому, что скоро мне придется встать на доску. Надо учиться, ребята, надо все пробовать в этой жизни. Но ну, почти все, если вы понимаете, о чем я. Ребята, я, короче, приехал в ночной клуб Дистрикт, называется. Какой-то, видимо, очень крутой, потому что мне его таксисты все рекомендовали. Представляете, вот сегодня пятница вечер, у меня вот такая майка. Красивая майка со львами, они мне говорят, что у тебя принтованная с майка, надо переодеться. И знаете, мне это даже не злости, что ли, придало, потому что здесь всех отправляют, довольно много людей. А, наоборот, больше интереса мне пробудило во мне к этому заведению. Поэтому я сейчас, наверное, поеду. не знаю, у меня, к сожалению, без принтов, наверное, майк нет, рубашек. Просто белых нет. Либо поеду, найду где-то в 12 часов ночи. Либо, не знаю, попробую еще какие-то майки, которые у меня есть на и приехать сюда. Ну, короче, я попробую. Ну, раз такие правила, что они хотя бы ко всем одинаковые. Окей. Все-таки я попробую еще раз. В общем, ребят, я уже собирался ехать в свой отель, взять там переодеть майку, либо в магазин купить новую. Но я к нему еще раз обратился, говорю, подожди, ты мне скажи, если я белую надену майку, это будет окей. Он говорит, а ладно, чувак, давай на будущее, пожалуйста, так. майки с принтами не надевай. Я сейчас иду, тут еще один глубешник проверить рядышком, Такие дела. Good, good music, чувак. Какой? Тут столько вообще сумасшедших, ненормальных, чувак стоит, орет на все. Музыкой. И вообще тут говорят бомжей много на Гаваях, потому что, знаете, что, ну просто тепло, что непонятно. Опять, короче, ненормальный чувак. А еще, ребят, я же вам говорил, что этот остров очень похож на вообще на Таиланд. Посмотрите, вот abc Store здесь есть. Это что-то типа 7-11 в Таиланде. Ну, хотя здесь и 7-11 тоже есть, но вот такой еще магазин есть очень большой, и можно купить, в принципе, вообще все, что угодно. Всякие разные перекусы, алкоголь, все, что хочешь. Видите, всякие зерна, кофе, шоколадки. Еще раз алкоголь. И майки, и сувениры, и вообще все, что хочешь. Ребята, все окей. Я отдал телефон все, плюсы в карму там или что там короче, все теперь будет да. хорошо ребята пришли такие, видно такие скромные, небогатые Спасибо, спасибо, бро, спасибо тебе большое, бро. Вообще какие проблемы, че, Нет проблем, все нормально. А причем еще прикол, я ему пишу смс, говорю, чувак, ну точнее на телефоне вот это вышло, я ему звоню, говорю, чувак, я нашел твой телефон, он говорит, о май гад, все, спасибо, бро, спасибо. Я говорю, все, я сейчас тебе говорю, напишу это адрес, он говорит, хорошо. Я ему беру, скидываю свой адрес, говорю, я, ну просто скидываю адрес, понятно, что он приедет, да? А он мне берет с следующей смс свой адрес скидывает. Я такой, ну ладно, окей, ну типа, наверное, он оттуда поедет. И потом через какое-то время пишет. Ну ты что, типа, что, ты привезешь мой телефон? Я говорю, чувак, серьезно, что? Я говорю, у меня это нету машины. У меня реально я вчера машину сдал. То есть если была машина, я покатался, может, отвез. Ну, доброе дело, классно аж делал А он говорит, а, ну ладно, я сейчас приеду туда. на убери приехал. Такой чуть-чуть это. Думаю, с доставкой. Сервис. Короче, ребят, я как обычно меняю отели каждые там 2-3 дня. Просто хочу посмотреть каждый, потому что я понимаю так, что я сюда буду почаще ездить, наверное, мне здесь нравится. То же самое, я говорю, как Таиланд, но только ближе. Поэтому пробую разные отели, смотрю. В принципе, стоимость, ребят, если взять среднюю стоимость, недорогую, не дешевую, где-то 200 баксов в сутки, 150, может, можно найти. Это что-то совсем маленький номер какой-то. Но, в принципе, мне для одного вполне. Здесь что? Ага. Окей, здесь что? Океан вон он, то есть все, естественно, в пешей доступности, здесь все рядом Короче, в принципе, пойдет, что мне еще надо Отлично Вы знаете, я сегодня хочу взять серф и попробовать на нем покататься Где-то здесь рядом его можно взять в аренду, он там, по-моему, это очень много Просто буду смотреть на остальных ребят и пытаться за ним повторять хотя бы на какое-то время На час, на два, я не знаю, на полдня я сейчас вот проснулся, пришел позавтракать, зашел вот это этот ABC store, просто дорогу перешел, вот такой какой-то ролл, многие берут, я видел, взял его, не знаю, что здесь наверху, колбаса, мясо, что это? Рис с, с рыбой и фрукты. И это все вышло на 20 долларов. Такие дела, буду завтракать. Знаете, я недавно прочитал такую новость, в общем, такое наблюдение. 60% людей в России не путешествовали, никогда не выезжали за границу. А еще по одной статистике, по-моему, 20 или даже меньше 20% процентов людей не имеют заграничного паспорта. Уж не знаю, куда эти 40 путешествовали. Видимо, не за границу. Ну, короче, эти люди самые счастливые. Знаете почему? Потому что они не знают, как можно жить, не знают, в каком дерьме они живут, и не знают, что можно жить лучше. Поэтому, в принципе, вот эти э, истории о том, что там люди оправдывают войну, это вполне, вполне себе нормально. Люди никуда не путешествуют, не, ну, не могут себе позволить или же просто считают, что это им не нужно, да? Что странно, в принципе. Наверное, скорее не могут, скорее первое. Поэтому им остается что делать? Ну, только радоваться, когда у соседа плохо, знаете. У соседа дом сгорел, ну, радуешься. Кошка сдохла, тоже хорошо. Так что, в принципе, все вполне объяснимо. Такие дела, ребят. Так что давайте уже путешествовать, паспорта получать и... Смотреть, как живут другие люди, чтобы понимать, насколько плохо или хорошо живем мы. Понимаете? И не то, чтобы я там хорошо живу, да? Я вообще не к этому, а к тому, что вместе с вами давайте путешествовать, вместе с вами смотреть и сравнивать наш уровень жизни с теми, кто живет лучше. И тянуться к ним, ребята. Не радоваться, когда у кого-то хуже, и смотреть вниз и говорить, ну, у меня-то не все так плохо, да. У нас-то войны нет уже хорошо, да. Не, ребят, давайте смотреть, где еще лучше, кто живет лучше, кто, у кого качественная жизнь. И тянуться сюда, и тоже быть, быть как они. Окей, договорились? Прогуляюсь, куплю водица и пойду домой. На самую жару пересижу, а вечером опять в бой. Какой план, ребят? Что-то вам не успеваю снимать, иногда с собой камеру не беру, не всегда удобно вечером, когда выхожу на гулянки. Нормально, на Гавайях побывал, галочек поставил, кружочек в инстаграме создал, я здесь был, все, выбираем следующую страну. Чувак, шел-шел, раз. Короче, да, здесь таких не совсем нормальных много, но они нормальные ребята, они не агрессивные совсем. Вчера я снял ролик интересно, ребят. Ну, в общем, я тогда пост в инстаграме отдельно сделал. Давайте я вам вкратце расскажу. Вчера один бездомный. Ночью я вышел из клуба в 2 часа ночи. Он на велосипеде вел велосипед и тележку и куда-то направлялся. На что один моего молодой человек остановил. Другой мужчина, охранник из клуба вышел, начали на видео записывать, тормозить, куда ты идешь, откуда у тебя велосипед новый. Женщина ехала на э, каком-то скейтборде. Тоже остановилась. Говорит: да, это вообще может быть, это мой велосипед, куда ты утащишь? А у тебя есть чек? А мужчина, вот этот бездомный, ну, бездомный или не бездомный, не ясно. Ну, выглядел так. Начал кричать: говорит: ну какого черта вы меня будете спрашивать? Чек, вообще, почему это случилось? чего вы меня трогаете? Они его трогают, не дают ему, блокируют его, не дают ему проехать. Велосипед палку стал, я, я это все видео снимал в стал он там он внизу есть, я оставляю ссылку пройдите, посмотрите, полностью ролик и полицейский подошел, это я кратко рассказывал минут 10 вся ситуация длилась, полицейский подъезжает, говорит, я все видел, но он стоял недалеко и сразу тот темнокожий, который его трогал, волокировался, петь не давал ему провести, говорит, а что, а чё, я ничего, говорит, ты зачем его трогал? полицейский, ты его не можешь трогать Какого черта почему ты лезешь и пристаешь к нему? Ты не имеешь права этого делать. Ты сразу а, темнокожий. Не, не, не, все, бро, бро, бро. И эта женщина сразу, а получается, чувак, типа, извини, пожалуйста, я не знала. Короче, вот такая, ребят, ситуация. Так что сейчас что происходит в России? мне так и тревожно об этом, ребят, поэтому я не могу об этом не говорить, где бы я ни находился. Вот это вот ура-патриотизм, зетки на колесах, на машинах. Радостные, веселые какие-то там парады, эти дети и мамы с папами, с дедами на палках, вот эти все. Ребята, это ничего не значит, это не значит, что они правы, даже если их большинство. Даже если вас, вот этих дураков с на машины и людей, которые одобряют действия, путинских пехотинцев на территории Украины, даже если вас большинство, совершенно не значит, что вы правы. И оно как бы, в принципе, вот эта иллюстрация вчера того, как вот люди уже вне зависимости от позиции просто примыкают к... По позиции как бы силы толпы свято прям уже верит в то что мы все правы потому что нас больше нифига ребята нас меньше и это очевидность это как бы понятно нормальных людей с адекватным мнением людей которые против против войны но это не значит что мы не правы мы правы ребят ребятушки я взял себе вот такой вот самокатик электрический решил сегодня вечерочком покататься по острову немножко довольно большой у него такой разрешенный максимальный бег он тут в югах тут смотрите занимается 20 миль я могу проехать но ну, в общем поехали немножко погоняем выделенные полосы специально есть подъезжу свежим воздухом морским вот здесь кстати океан занимается, Какой же кайф? Смотрите, здесь тренируются, либо они, может быть, уже все в работе какими-то огненными шарами шарглировать. Там люди занимаются йогой, кто-то накатается на моноколесе. Я вот на самокате. Там сзади, посмотрите, кто-то гриль жарит, с собакой гуляет. В общем, жизнь кипит, каждый занимается своим делом. Кто-то вон собачка тоже. Какая красота, правда? Какой кайф, ребята. Сегодня я вечером улетаю. Ночью, я думаю, что я взял билет на 10 утра, оказалось, вечером. но неважно. В любом случае, с учетом перелета, изменения часовых поясов, я сегодня в 10 вылетаю, соответственно, ночью лечу, потом плюс 3 часа прилетаю в 8, кажется, и потом, по-моему, еще через пару часов я снова вылетаю уже из Лос-Анджелеса в Майами, еще лететь часов в 5, наверное. Короче, довольно долгое, долгий полет у меня будет, я специально купил отдельные места себе для того, чтобы я мог поспать нормального окошко. окошка. Такие дела, ребят, из отеля уже выехал, вот у меня только чемоданы, все, и там а полотенце я где-нибудь оставлю здесь. Такие дела, ребят, что вам еще рассказать? Уже, честно говоря, устал отдыхать, все одно и то же, нагулялся везде, понятно, что здесь много-много всяких разных еще мест можно посетить, а потом уже совместно с кем-нибудь, с друзьями, подругами сюда прилечу. И, наверное, какую-нибудь экскурсию такую длительную мы запланируем. Но пока один посетил столько, сколько мест, сколько захотел, в общем-то. Я и не хотел такой сильно активный отдых, хотел погулять, побродить. В принципе, мне достаточно. Я думаю, что сюда стоит снова вернуться через какое-то время. Примерно посчитал. Я думаю, что мне вышел этот отдых совместно с билетами. Билеты вышли, наверное, сюда. Там сколько они? 200, по-моему. И отсюда где-то 400, с учетом выбранных мест. через 50, может быть. То есть 600 билеты. Ну и еда, вода, все вот эти развлечения, на которые я тратил, я думаю, что не дороже где-то, может быть полутора еще машины я брал один день в аренду это 280 долларов в день то есть я думаю не дороже где-то полутора может быть двух тысяч долларов плюс жилье еще может быть полторы на всю неделю что я брал я несколько отелей менял ну короче где-то может три 4 четыре с половиной тысяч но я вообще себе ни в чем не отказывал ел то что хотел жил где хотел и на чеке вообще не смотрел, сколько что стоит, поэтому, мне кажется, это нормальная цена. Ну, учитывая, что это самый дорогой реально штат, и здесь ну, цены несколько дороже. Наверное, можно было бы экономить и спать, вот как эти ребята. Поэтому, мне кажется, тут каждый себе найдет отдых по карману. В принципе, наверное, сюда лететь нет смысла, если, например, мы живем в России или там в другой любой стране, но в Америку прилетаем, просто первый раз по туристической визе посмотреть на Америку, потому что ты должен прилететь в Лос-Анджелес, окей, прямой билет можно взять из России, а потом из Лос-Анджелеса опять куда-то лететь, еще уставшим, там еще 6 часов, наверное не, наверное, не то. Если ты прилетаешь из России или с любой с другой стороны в Америку, первый раз, то у тебя есть других. Крутых мест очень много. да, В тот же Лос-Анджелес побродить, погулять. Майами вообще супер. И вокруг там можно на тачке покататься взять. Куда я сейчас отправляюсь, ребята? Завтра буду уже в Майами. Завтра какое-то еще время я буду отдыхать. Ну, в принципе, до тех пор, наверное, пока трак не, не сделают. Хотя, может, его сделали. Я даже не звоню, не знаю, что там с ним. Без разницы. Когда сделают, тогда и сделают. И тогда и поеду дальше работать, пока хочу отдыхать. Посмотрел по отзывам какое-то красивое кафе. Очередь огромнейшая. Вот я взял себе какой-то кофе вкусное и такой бол с мороженым и с фруктами разными. Вышло на 24 доллара. Будем все это сейчас употреблять. Я пришел в спортзал, решил перед отлетом сходить и посмотреть, как обстоят дела здесь. Смотрите, народу прям значительно больше, чем в Америке ходит. Видимо, здесь тепло и все хотят на пляже выглядеть красивыми, с прессом. Как у меня. Значит, будем прогрессировать, чтобы им было куда стремиться. В общем, вышел из зала, даже не купался домой. чем мне здесь купаться? Я пойду в соленой воде искупать в океане. Там же есть душ, там же сразу приму душ и уже в аэропорт поеду. А, еще поужинать надо. Смотришь на всех, все такие спортивные, красивые, тоже тянешься. Знаете, здесь мотивации просто хоть отбавляй. В сравнении с моей жизнью в Вершове, Вы говорите, что ты сравниваешь? Ну, блин, с чем мне сравнивать? Я в Вершове жил, я в Саратове жил. Ну, какая-то мотивация, там серость, грязь, тусклость. Какая там мотивация? Мотивация сам только бухать. Все это дело забыть, что и делают многие подростки. Но это я к чему? Потому что вы это понятно. Вы, кто меня смотрит, вы все супер мотивированные, все спортивные, все успешные, богатые. В этом сомнений нет. Но как бы кроме нас с вами, да, таких классных, есть еще ребята, которым бы этого не хватало. Так вот, для того, чтобы это вернемся к, к сути. Для того, чтобы это понимать, нужно путешествовать. Как я уже говорил, смотреть на тех, кто лучше. И вот я путешествую и смотрю на тех, кто лучше, кто подтянете, кто красивее, кто спортивнее и тянусь за ними, ребята. Поэтому в первую очередь путешествуем, а там все будет уже точно. О, как шашлыком пахнет. Кто-то пикник устроил. Можно, по-моему, да? Как думаете? Самый кайф. Как раз солнышко не такое опасное. Ну вот и все, ребята. Накупался в душике, искупался. Какой кайф, смотрите. До моего самолета остается где-то 3 часа, 4. Ухожу из пляжа, пойду в какой-нибудь ресторанчик посижу, покушаю. У меня оставили два полотенца из отеля. Еще из прошлого отеля, я забыл отдать. Я вот думаю, куда их деть. То ли повесить, где-то, может, кто-то возьмет, то ли подойти к бездомному. Пойдемте, наверное, подойдем. Мало ли, вдруг ему нужен. Подарю ему ночью укрываться, если ночью будут прохладными. Главное не перепутать бездомного с отдыхающими, потому что смотрите, вон палатка, вон палатка, там еще палатка. То есть просто люди отдыхают. Хотя вот тоже девушка не эта, не сильно симпатичная. Ну и что, что не симпатично? Я не знаю, это корректно спрашивают? это типа бездомный или это некорректно, Что думаете? Давайте сейчас посмотрим. Короче, я решился спросить, говорит, ты бездомный? Это мужик оказался, я думать, женщин. Так, ребята, что-то не могу найти гейты. All gates. Короче, я еще так никогда не это не, не торопился. То есть я не против, бы я опоздак. Да, вылет остается буквально 20 минут, но в принципе, если я останусь, я не так даже сильно переживать буду. Завтра улечу они каждый день самолет ходят гейт. ребята я успел все- таки не придется мне оставаться немножко га каналлулина дольше все нормально буквально подошел уже посадка идет